Привет! С октября Google ужесточает требования к целевым страницам сайта, которые должны будут соответствовать бета эд стандарт. Целевые страницы, содержащие рекламу, которая не соответствует этим стандартам, будут помечены в отчете о качестве рекламы, а все объявления, ведущие на такие страницы, будут отклонены. Ссылку на стандарт можно найти в описании под видео. Давайте вспомним, запрещены страницы, всплывающие окна которых мешают просмотру контента. Сайт долго загружается при использовании популярных браузеров или устройств. Автоматическое перенаправление на другую страницу без каких-либо действий со стороны пользователя. Страницы, на которых слишком много рекламы или почти нет уникального контента. Страницы, контент которых скопирован с других ресурсов без полезных дополнений. Страницы с бессмысленным контентом или без контента. Дарвеи и промежуточные страницы, созданные только для перенаправления на другие ресурсы. Страницы, на которых отображается сообщение о том, что сервис недоступен. Если доступ ограничен в целевом местоположении, этот сайт недоступен в вашем регионе, или о недоступности сайта, у вас нет разрешения для доступа к этой странице. Целевые страницы, которые работают с ошибками или неверно настроены. Ресурсы, недоступные для сканирования роботом Google рекламы. Урлы, содержащие нарушение стандартного синтаксиса или с недопустимыми символами. Bts описывает требования к рекламе на страницах для декстопов мобильных устройств, коротких видео и приложений. Для декстопов критичным, например, является всплывающая реклама, автоматическое воспроизведение видеообъявлений со звуком, Реклама с обратным отсчетом, липкие объявления, а для мобильных устройств добавляется объем рекламы на странице и мигающие анимированное объявления. Проверьте свои целевые страницы и приведите их в порядок, чтобы потом не было мучительно больно за впустую потерянное время. Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. До встречи!